А как же западные спецслужбы их вычисляют? Это достаточно просто. Они это делают через операционную систему айфонов и всех остальных смартфонов. Через Apple и через Google. Это то, о чем и говорил Путин в своей пресс-конференции. Например, вот тут товарищ рассказывает, как скачав себе какую-то игрушку или любое другое безобидное приложение, вы незаметно для себя добровольно становитесь на прослушку у неких заинтересованных лиц в данном случае рекламных кампаний. и подумаешь, ничего страшного, если вам вдруг кто-то перезвонит и предложит купить автомобиль по скидке, ведь вы и так собирались его покупать. И, после чего мне через какое-то время позвонил человек и говорит «Здравствуйте, вы хотите купить новый автомобиль? Давайте мы вам в этом поможем». Э, номер телефона я нигде не оставлял, то есть э, у меня вопрос, во-первых, каким образом человек узнал мой номер телефона, вот история всех этих… Ох, рассказов, я тут чего-то говорил, потом мне позвонили, я тут что-то говорил, а потом мне стали показывать рекламу только этого. Это, к сожалению, история, с которой вот сейчас начал активно бороться Apple. Права приложений в вашем телефоне... Просто вот какая-то игрушка, которую вы все поставили. И вы, не задумываясь, как там среди длинного списка поставили галочку, а там был микрофон. А дальше есть одна очень неприятная история, что вот история вашего браузинга и то, что вы говорите, находясь рядом с телефоном, может передаваться этими играми как триггер третьим рекламным агентом, скажем так. Причем для этого не нужно... Они меня прослушивают. Нет, они не прослушивают вас, они делают то же самое, относя вас к нужным категориям. То есть не нужно пересылать ваш разговор, чтобы куда-то прослушать. Но, допустим, приложение «Знай» имеет список сайтов, которые про автомобильную тематику, или заточены на произнесение слова «новая автомашина». Если это происходит, Приложение слушает это прямо на вашем телефоне, хотя, еще раз, это просто приложение – казуальная игрушка снаружи. При этом оно на какой-то сервер отправляет там два бита информации, он относится к категории 347. После этого вы оказываетесь в таргетинге группы 347, которой нужно позвонить с предложением нового автомобиля, показать рекламу нового автомобиля. Это ровно та история, с которой сейчас борется ну, вот Apple явным образом, Google чуть меньше. К сожалению, наши мобильные устройства за счет вот, рынка приложений знают о нас очень много, и а вокруг этого живет вся экосистема мобильных приложений на сегодня. А теперь мы вспомним, что Google и Apple целиком находятся под контролем американцев. И как вы понимаете, чтобы отслеживать ваши перемещения, им ничего не надо скачивать и не нужно получать от вас никаких особых разрешений. Например, пишется программка, которая отыскивает телефоны, путешествующие вместе с Алексеем Навальным в Москве и по другим городам. И при помощи такой программы вы быстро вычислите всех, кто этим занимается. Потом можно включить микрофоны уясненных номеров и уже поподробнее их прослушать. Ах, вы оставляете телефоны дома, Еще лучше, другая программа будет освеживать те телефоны, которые во время поездки Алексея Навального находятся на одном месте, и включаются сразу после его возвращения в Москву. И результат будет точно такой же, вы рано или поздно вычислите всех, кто с ним работал.